Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Древность и Старина, и мы сегодня в очень старинном месте. Вы посмотрите, какая корабельная сосна. Его даже мы с тобой вдвоем не обхватим. Какое количество времени он здесь стоит. Многое на своем веку повидал. Не обхватить ее. как карту просто ужасно даже просто ужасно, потому что мы сейчас ходим здесь везде все разворошившие могильные плиты мы сейчас находимся рядом с храмом здесь прям видно, что какое-то осквернение могил было, потому что мы видим огромное количество памятников валяется и могильных плит и мы видим, что здесь все разрыто раскручено, не знаю, что здесь делали Ужасная картина, ребята. Или что-то искали, может быть. Может быть, и изымали какие-то останки. Я не знаю, для чего это все делалось. Но мы сейчас, ребята, вам все, все обязательно покажем. А это захоронение старое. смотри а это... Тут уже ничего не разглядишь. Пал. смотри здесь тоже есть. Тоже очень не разобрать. А смотрите, интересно, ракушка какая-то да, идет. Что это за ракушечник? Да, это жалко, что надписи не различили. Мы находимся на старинном некрополе, о чем свидетельствуют вот эти вот древние памятники. Вот эта вся территория это как раз таки э, старинное кладбище, которое относится к храму этому старинному 1790 -го года. Так, вот тут следы раскопа, тут следы раскопа, дальше тоже. Здесь они ровные, прям следы раскопа. Видно, что здесь вот, видимо могилы как раз таки стояли. Мы сейчас вот можем видеть, что каменные плиты вот лежат вот здесь, и они сломаны все. Вот они, оголенные. Вот они. А, надписи ну, я здесь не наблюдаю. Но это явно это памятники. Вук, ты мне не поможешь? Посмотри, пожалуйста, что я нашла. Что ты там нашла? Ух ты, что это? Остатки какой-то надписи. Харьков. Может, Харьков, как будто бы. Интересно, да. Пойдем, я тебе еще кое-что покажу. Вот как раз-таки могильная, могильная плита. Тут даже еще остался как раз крест на нем. Смотри, сохранился крест, видно. И тоже пострадал от рук вандалов. Попробуем зайти немножко поглубже в лес здесь еще по краю пока ходили вот, что, пролезем вы нас конечно сильно не ругайте потому что мы возможно сейчас ходим как раз таки по местам где возможно лежат усопшие В нашей просто изыскательской деятельности по-другому нельзя никак вот здесь мы тоже видим как раз таки вот с другой стороны вот мы мобильную плиту показывали а здесь вот как раз видно что здесь вот разрыто здесь разрыто было видимо вот эта мобильная плита как раз таки куда вот она была выброшена Здесь ровно вот раскопали Что здесь искали, неизвестно Но что-то явно здесь нашли Потому что здесь не именно в одном месте Это все раскопано А здесь все кладбище раскопано От слова все вот. Сейчас мы видим здесь тоже вот, Смотри-ка, здесь очень-очень хорошо видно Тоже мотильная плита Очень старинная Очень старая Смотри это Очень старая плита прям уже поросла вся мхом, да, есть вот надписи, но они уже, к сожалению, затерты, не представляется возможным что-то прочитать, к сожалению. Здесь тоже могилу осквернили, очень глубокая яма. Тут тоже пострадало место, тоже разрыто, посмотри, и глубоко копавший. А вот здесь что-то стояло определенно, потому что мы видим огромное количество кирпича красного, может быть даже здесь часовинка была. Вот мы находимся на возвышенном месте, видны следы кирпича, уже поросло тоже мхом. Да, очень старое место, очень старое. Ровные идут. Интересно, она по краю, как будто какая-то гряда идет. Скорее всего, ты может быть даже и права была. Может быть это забор был. Не знаю, на забор очень даже мало похоже, не знаю, очень широкая будет. Неужели забор вот такой ширины может быть? Да, на территории этого кладбища уже такой вот молодничок уже вырос. А старые деревья, они уже вот, они все попадали уже. Все поразрушались. А здесь фундамент он идет. Это нет, здесь ни, определенно ни часов не было. Потому что фундамент тут он вдоль вдоль идет. И здесь уже на этом фундаменте уже стоят вот такие вот деревья. То есть этим деревьям где-то ну, около 70-80 лет. Все рушится. Тут приходит негодность. Ну вот здесь вот тоже кусочек памятника мы видим. Вот он узор идет. Просто диву даешься, вот, насколько раньше архитекторы ухищрялись, разные барельефы, узоры, лепнину делали. Смотришь, вот на это все, удивляешься. Как все это прекрасно было еще в те времена, да? Кирпич уже настолько старый, вот без должного ухода вот он уже весь песок разваливается вот он постепенно постепенно вот приходит негодность того что это за кусочек откуда он вот. более старая плитка все отваливается все приходит в негатив пресок жалко не осталось ни одной Весьма печальном уже состоянии, но все же есть. Можно и разглядеть пока еще очень старая церковь. Этот храм является высоким образцом художественной культуры конца 18 века. И вот эта красота, которая осталась, тому подтверждение. Я нашел вход на колокольню. Пойдем покажу. До сих пор сохранились ступеньки деревянные, можем вот видеть. Здесь внизу, конечно, обрушилось уже. Ну, ступеньки из толстого дерева до сих пор стоят. Я думаю, можно теоретически залезть наверх, но это опасно. Мы, конечно, не будем рисковать. Ну, они хорошо держатся, эти рисковые. Они даже кто-то ходил что дерево до сих пор сохранилось, да? Сколько времени прошло. Понятное дело, что ее обновляли. Ой, улетели. Кстати, здесь сохранилась фреска. смотри как фреска здесь одна. Ой, тут по краям тоже фреска. Какое-то помещение было небольшое. Здесь как раз мы можем видеть вентиляционную шапку. Внизу располагались печи, которые подавали горячую воду, которые, в свою очередь, и помещение церкви. Здесь завалено уже, конечно. Огромные оконные рамы. До сих пор мы могли бы служить, но, к сожалению, не служат. Смотришь на все это, колонны, своды. как это все можно было возвести без современной строительной техники. Среднестатистически в старинных храмах и церквях купола с крестами не сохраняются. Но наш случай удивительный. У нас и купол, и крест в довольно-таки неплохом состоянии. Только единственная проблема это эту речку нужно нам как-то пересечь а как ее пересечь я пока еще пока не придумал вот это тут жил площадь бобровая со всеми удобствами вот это они тут напрудили ты посмотри это они... Построили. такое жилище, да? Тут их никто не трогает. Тут красота им благодать сама. Строители, да? Вот это строительство. Ой. Так что в данном случае бобры нам очень здорово помогают эту реку перейти. Мы сейчас вот по этой плотине так и пойдем. Эй, бобры, где вы? Есть? Вот. Смотрите. Смотри, Ать. Ать. Мы со всех сторон они вытаскали. Вот это строительный от природы. Отошли мы от храма, потому что мы не любители копать в таких местах святых. Все-таки я считаю, это богохульство. Отошли маленько в сторону, где-то метров 700, наверное. Мы. Тут лес, дороги старинные смыкаются. Вот сигнал такой вот. Очень яркий сигнал, обычно пробки попадают. Но в этот раз монетка. Монетка прямо на дороге. Что, скажу царская не не какой царская царская это роскошь но пролетарий всех стран объединяйтесь старая монетка двушка похоже а может трешка до да, 31 год трешка трешка ищет монетки а мы ищем ржавые кованые гвозди по ним мы можем сразу определить примерно правильно мы идем или неправильно так. Так. смотрим да вот смотрите да кованый гвозь ребята так что мы правильно идем где-то здесь дорога пролегала Да, то интересная, золовьянистая бронза, что ли. Ну, давай с тобой сделаем сейчас срез. Устроим с вами капушки в царских черепках. Но не в тех, о которых вы подумали. От чего такая могла быть? От какого-то огромного горшка или от печной трубы? Первую целую бутылочку мне волчонок достал. Кцз. Мы не первый раз такое достаем из земли. Ну как-то все не удосуживались так, узнать. Лючик лючек старенький тоже выкопали. Вот такой вот. Чпок, чпок и открывался дверь или сундук можно. Сушком был даже. Но он так закис конечно. Я очень долго лежал и ждал. Вот, волчонок, как себя люди раньше любили. Имени себя напитки выпускали. Стампы даже ставили именные. Те, кто посмотрел этот ролик дайте обратную связь под видео в комментариях если вам было с нами интересно и настройте уведомления если не хотите пропустить наши ролики в будущем Что, что птенцы да там малюшки да действительно, смотри, они действительно сами малюшки там есть хотят это там рыбовали это место